Ну мы продолжаем этот цирк, затянули раптором, не раптор, как, а рапид, рапид, быстрая шпатлевка, которая, которая мне понравилась, однокомпонентной просто нету, тут уже попробовали, маханький тут с рыбчик был, ну вроде как нормально, вроде как, сейчас будем глядеть, у нас есть вода, у нас есть 600, 1000, ну и там, полторашечка подбить потом оно вот так останется сохнуть а потом уже но ну, я этого не увижу наверное если что мне скинут видео <laughs> если оно не получится будем надеяться что все получится как бы вот так тут поставить чтобы вода была короче тут все пальцем тут реально некуда брусочек даже положить потому что оно в выемке находится Именно поэтому и шестисоточка крупная. Было поночет бы на плоскости, взяли на брусочке. Катер не режет ни хрена, оно мягкое еще. Главное сильно не давить, а... чтобы мы вытирали и потек, и шпатлевку. И, возможно, сейчас придется еще раз протянуть шпаклом, потому что шпатлевка все равно мягче, чем лак. И она быстрее вытирается. Видно четко, как шпатлевка уже прозрачная, а потек под рукой чувствуется как бугла. Наверное, сейчас еще будет протяжка. Сука, не могу наш подломить а. Вроде открылся нормально. Просто после вот этой вот полировки как торец пробился вообще за 2 секунды Как-то очковый даже тереть этот лад Нормально, знаешь. пошел Меняемся на тысячку Тысячкой уже можно как бы залазить на лак. То риск уже хоть можно сполировать будет, если че... Вы ее вытянуть. Просто 600-ку лака вытаскивать тяжело. Такой сука, нудный долгий процесс на одном месте, шмых, шмых, шмых, шмык. и очкуешь, что протрешься, и деваться некуда, и ночь вся впереди, если что, перекрасить можно. Все равно, силуэт, конечно, после таких подтиров он всегда остается. Чтобы убрать силуэт это, надо дырку протереть. Так, возьмем полторашку. И будем добивать исключительно ей. Ну я, что-то я батенька очку. Оп. так, там шпатлевку убрали теперь надо по периметру шпатлевку аккуратно убирать оставить это все потом высыхать и доработать еще две с половиной и под То есть количество наждаков огромное, а толщина лака подозрительная просто сейчас если взять и отполировать Потек реально он еще просядет. Так, ну щупаю я так этот потек. И знаешь, что я хочу? Еще протянуть тоненько, еще подтирать. Потому что, блин, кап... капелька выступает. Блин, ну и брусочек не положишь сюда. Ладно, про... пока что протянем еще разочек. И через 10 минут окропит быстро сохнет. Протяжка тоненькая будет. Ну что, продержим. Тоненький протяг. Тысячка и нашли вот такой вот огрызок резинки. Сейчас ее торцом будем что-то делать. Главное работать чисто по путеку. Ну, подбирается. Угу. Так, еще чуть-чуть и уходим на полторашку. Главное на торце не достать. Ну эту мелочи. Все, убираем сейчас всю шпатлевку в принципе это все, что мы можем сделать на сегодня. Теперь главное не пробиться на торце. Лак такой, вроде как высох, но мы его, правда, 40 минут под лампу сушили, а потек все равно не стал крепким, чтобы катером срезать. Он так полируется, то есть пиливается, за наждаком не катится, значит так он примерно просох. руку, чтобы увидеть край. Все, оставляем остальное на две с половиной и на трезак Но контур все равно, сейчас четко виден Да что такое, блянь ну пощупай, у меня руки мокрые, как там Сильно чувствую. А, так? Ну, очку просто дальше тереть оно еще видно, что тут проплешенка как бы такая полуглянец, то есть есть место вроде бы как лака, ну хрен его знает. Серится мне что-то. Тут его точить, он. Ну да, чувствуется именно изгиб. То есть края уже гладкие, все нормально, а вот изгиб есть. Ладно, оставим, пусть так он сохнет. Ну, если будет все очень плохо, я Вижу на вайбере видео потом С результатом Ну вдруг что?